Что сейчас происходит на российском рынке? Я знаю, что вчера было заседание Госдумы. На нем должен был присутствовать и я, но мы готовились к этому ивенту, поэтому сказали судьи. Что сейчас происходит в российском праве? Ты как человек, который находишься здесь, куда мы движемся, какие перспективы? Ну, сейчас эту тему, вот, связанную с блокчейном, с регулированием криптовалют, обсуждают э, все, кому не попали. Хотя, с другой стороны, знаешь, э, если вот так подумать, Конечно, хорошо, что обсуждают. Еще год назад обсуждение было совсем в другое росло. Обсуждение было, какая будет уголовная ответственность и какая статья Уголовного кодекса будет отражать ту деятельность, которая занимается связанной с криптовалютой, кто торгует криптовалютой. Хорошо, мы от этого уже отошли. Это уже большой плюс. Это большое достижение за этот год. С другой стороны, мне кажется, что обсуждения которые сейчас проходят различные различные группы депутатские группы министерские группы рабочие группы которые обсуждают кажется что динамика обсуждения уходит в какое-то русло и даже иногда кажется такое болото или болотце в плане того что знаешь вот если подумать что нужно сделать в россии для того, чтобы блокчейн-бизнес э, не развивался? А, Мешать? Или ну, просто начать регулировать? Ну, к примеру, да. Э, к примеру, если задача стоит э, зарегулировать его таким образом, чтобы он не развивался, но при этом, чтобы не было запрета. Что можно сделать? Надо, первый момент, надо создать определен... неопределенность. Правовую неопределенность, чтобы разные ведомственные, подведомственные группы обсуждали и рассматривали блокчейн с разной точки зрения. Можно я это состоялось. Максима, надо создать неопределенность, чтобы некоторые группы успели заработать. Окей, да, я тебя услышал, прекрасно. Просто тут вот хотелось бы тогда уточнить, просто насколько сейчас ну, Россия действительно в таком хайпе идет вперед, и мы действительно пытаемся что-то что регулировать, хотя есть... Уже отработаны схемы. Я бы хотел перейти к Рикке. Рига, как дела обстоят в Нью-Йорке? Как в США вообще смотрят на регуляцию? И что сейчас, вот, допустим, можно сделать, чтобы легально провести ICO? На самом деле, позиция СЭКа особенно не поменялась. Они очень аккуратно подходят к регулированию ICO. И, в принципе, как в прошлом году, так и в этом году довольно-таки понятно, что ICO нужно проводить в соответствии с исключением из регистрации СЭКа. Этими исключениями это не новые правила, это абсолютно не новые регулирования. Этими исключениями пользуются все частные фонды, инвестиционные, имидж-фонды, private фонды последние 50-40 лет. Выбирается подходящее для проекта исключение и регистрация сека, готовятся документы, подается маленькая PWS как сек, что будет проводиться токен токене с использованием определенного исключения. И продаются эти токены без... Без попыток как бы, эм, определить этот токен как Отлично, но да. сейчас же мы понимаем, что по сути все являются токенами security. По сути, вот то, что мы придумываем в себе utility. Ребят, скажу такой момент. Utility токен, чтобы все понимали. Это токен, который используется зачастую в экосистеме и не рассматривается как ценная бумага. Security токен – это токен, попадающий под, под э, регуляцию SEC, или в России мы говорим SEC комиссия по ценным бумагам. То есть, по сути, когда вы создаете какой-то токен, и вы пытаетесь на ним зарабатывать и держать, там, не знаю, размещать его на бирже, то это является уже как ценная бумага, а значит, должны проходить регуляцию. То есть, вот э, ты, получается, сейчас вот как видишь, есть возможность у людей сейчас как-то вот легализованно там хотя бы какими-то бумажками прикрыться, чтобы тебя сет в один момент не попросил? Смотрите, здесь два момента. Это utility токены у нас наш шеф СЭКа на прошлой неделе сказал, что каждый, каждое SEO, которую я видела, это security. Поэтому можно как бы уже время немножко отойти от определения utility токенов. Ты знаешь, не, просили, не коверк, этим Мы вам не, сделаем utility. Нет, не нужно коверкать проект, не нужно коверкать бизнес-модель вашу, что зачастую происходит, когда люди пытаются добиться статуса utility. Просто, когда вы продаете токены США, вы продаете токен любой, можно им пользоваться на платформе, нельзя им пользоваться на платформе. Вы его продаете как security. Какие для вас минусы в этом случае? Ваши американские инвесторы на них есть определенное ограничение по перепродаже этих токенов. Они временные. В большинстве случаев ограничения снимаются через год. То есть на самом деле единственный минус для вас это сиськирмун. Хорошо. Давай, Рига, я тебя услышал, друзья, тут просто хотел бы услышать другую точку зрения, вот Марина, насколько я понимаю, сейчас очень хорошо работает и знает про такую юрисдикцию, как Гибралтар, кто-нибудь слышал про Гибралтар, что-нибудь? Сейчас везде на западе говорят, что Гибралтар чуть ли не самая идеальная зона для регистрации ICO, потому что там они закончили за 30 секунд ICO Гибралтарской первой биржи, если кстати, в Сингапуре предлагали, тогда даже залистится, я сказала, ребята, стоп-стоп. Что ты думаешь вообще по поводу регуляции? Расскажи немножко о Гибралтаре и вот. Вообще, в принципе, конечно, Гибралтар — это такой первый просто пример, первая ласточка. Они шли так, голова в голову, если говорить о скачках, например, с Мальты, но потом на Мальте как-то это все смешалось с какими-то бюрократическими приконами. А Гибралтар, действительно, нужно сказать, первыми вывели законодательство. Только единственное, не нужно путать. ICO, например, регулирование, его еще нет. Оно будет только в этом году, и где-то они вот, в районе марта собираются опубликовать первые там, свои какие-то на наметки. Я вообще гипотетически должна 28 числа там, выступать вместе с той же самой бизнесом, с Ником Хаусом, с там, премьером и так далее. Мы очень тесно и давно с ними, в принципе, работаем, как с юрисдикцией. И как только начались вот эти первые шаги с точки зрения криптовалют, с которыми я тоже давно работаю, я стала очень интересоваться. И вот первое ICO, наверное, одно из первых российских, с российскими корнями ICO я проводила, очень успешно, все действительно нам помогали очень и юристы местные, и регуляторы, все очень отвечают. Вот если, например, сравнивать с Сингапуром или с Швейцарией, ответ приходит очень быстро. То в Швейцарии тоже, которая сейчас вот опубликовала буквально недавно, на днях совсем, свое э, некое такое руководство по ICO, просто если обращаться к регулятору, много запросов, много людей, много времени проходит, очень много критики вызвало законодательство в отношении вот этой DLT лицензии на работу с блокчейном, по сути. Она первая. И немножко, э, так скажем, есть непонимание. Как она должна сочетаться с e-money license, с лицензией, соответственно, которая придумана в Европе, и действует, по идее, на территории Гибралдара тоже? Каким образом она будет сочетаться с другими правилами MiFID? Регулятор не дает определенного ответа. Как и нет четкой раз-два-три процедуры. Но как минимум они открыты для общения, и хотя это все равно долгий период. Проблема-то в чем? Все приходят и страшно. Можно мне завтра? Вот я хочу, вот я работаю уже давно, полгода. Я понимаю, что я нелегально работаю, всех наказывают. Давайте завтра. Ну вот, заблуждение, на том же Гибралтаве завтра ничего не будет. И банковские счета, долго открываются. Но как минимум, там есть эта возможность, есть четкие правила. Поэтому, да, это очень здорово. Хорошая юрисдикция. Один вопрос тогда, давай тогда с тебя начнём. Какой смысл ты хотела донести этим роликам? Просто вот как это связано с юридическими моментами. Роботов надо обучать, будут вот, юридические а вопросы. Уважаемые коллеги, я хотела показать, к чему движется. Изначально всего этого, что мы до нас с вами, необходимо уводить их моего поля. Мы для этого здесь мы здесь с находимся. Вот основные правилы, основные технологии, которые нужны. Отлично. Ну, когда возвращаемся к нашей юридической составляющей, вот. Переходя, мы тут узнали, что происходит в России, нам Максим рассказал, Виктор рассказала про США, немножко про, Гибрал... про Гибралтар, нам рассказала Мария. У меня к Екатерине вопрос. Катя, сколько у вас заказов по юридическому сопровождению ICO за последние несколько месяцев? Просто реально некоторые партнеры решают такую задачу и скажите, насколько сейчас востребована эта услуга? На самом деле услуга достаточно востребована, и у нас в моменте ну, ну, достаточно много этих проходит. Какие страшно. главные самые проблемы, которые испытывают люди, приходя к вам? Ну, Проблема о чем говорят? Много. Привет, Катя. Я... Проблем очень много, начиная от именивой билиторки в разных странах, потому что она во всех странах, в которых изучается только. Проблемы, связанные с маркетингом, причем это, кстати, новая тенденция, потому что раньше никто не задумывался, как правильно маркетировать, а да потому что все пытались говорить, что это там, utility и так далее, но сейчас начинают понимать, что это финансовый инструмент все-таки. А для маркетинга финансовых инструментов свои правила, свои э, требования. А, так что, можно сказать, что, что -то тоже новые какие-то идеи. Но, в целом, российских проектов много к вам обращается. Я просто в мире вижу, что куда ни приедешь, в какую страну на русском говорит процентов 40 людей. Ребят, это, это вот факт. Особенно в Лондоне. Вообще, откуда люди деньги? В самом деле, у нас есть как российские проекты, так и не нероссийские, в частности, из Англии. Понял. Но, в целом, ты видишь так, перспектива юридических компаний в регуляции ICO в этом году будут вас требованы? Я думаю, да. И чем больше будет ясности правового регулирования, она уже начинает появляться, потому что регуляторы... Пошла какая-то вторая волна, что ли, согласование регуляторов, где уже более конкретное дается, дается понимание регуляторов, какая применимое законодательство к ICO к токенам. И поэтому, да, в будущем, я думаю, что судьи будут еще более требованы, надеюсь. Понятно. Но давайте тогда спросим Тимур, сейчас мы до тебя дойдем, сори. А, Надежда, возвращаясь к нашим, как говорят на Востоке, автомобилям. Я говорю про Сингапур. А, вчера было заседание в Госдуме, вчера Шувалов выступал. Ты вчера была на этом мероприятии? Но ну, расскажи последние новости из полей, Что происходит? Поближе не По это единственный момент, который у нас есть. Че у нас есть приучение президента, а да, пользуемся, мы должны ввести такие понятия, как мани, а все, что связано с блокчейн-технологией. Естественно, Мифир выявил за новый закон, это о финансовых активах, все это очень готовно обсуждать. Очень важно для нас с вами, в выступлении Имен с чего он сказал, что нужно сделать все возможное, чтобы эти технологии были сейчас у нас здесь, в России. Отлично. Но давай, если подведем коротко. ICO в этом году регализуют, но ты, на твой взгляд, чисто вот обывательское мнение? На мой взгляд, нет. А Манин? Дело в том, что изначально те ICO, которые сейчас на рынке, они со основном являются популяционными. И ту методику, мы сейчас делали, это была совместная работа Айфиба и двух предшественных агентств, это частная методика по выявлению так называемых мыльных ICO. Методика, сейчас, Банк России. Если методика будет работать, вы настоящий, полноценный, подтвержденный эмиссийный токенов ICO, тогда это будет. Отлично. А по майнингу yeah. Ребят, тут много монет. Кто-нибудь из вас майнингом занимается? Вон, человек прям машин Сколько ферм? 30? Успехов. Ясно. Что с майнингом, как ты считаешь? Новый На самом деле, сейчас много майнинг находится в зале. Устанавливается у меня составе. втором этаже находится крупнейшая компания «Битбаза». Какие же «Мания» в России в принципе есть? Я знаю, что «Мания» — это будущее развитие России. Почему? Все, что есть у нас, самое главное — это люди и те мощности, которые остались после Советского Союза. Если правильно играем сейчас, с поддержкой «Митарова», с поддержкой правительства, сделать большой план по развитию «Мания» в России, мы действительно можем стать лидерами энергетики в мире. Сегодня Надя сказала про «Битбазу». Битбазы это те ребята, которых когда-то вместе вот, с Сергеем Бесединым мы делали, он пригласил нас на конференцию, мы помогали ему, и мы выводили их из Китая. Когда это был еще новинку, ребят, ровно год назад. На майстер смотрели как на нечное дикое. Сейчас у нас, вы посмотрите, как реализовано все это дело. Кстати, вот хотел Тимур тебя тогда спросить, до тебя все-таки дошли. А, юридическая составляющая в трейдинге криптоактивы, криптобиржи, как вообще сейчас это все устроено. Потому что один вопрос. Сейчас у нас нет регулятивных моментов по папам и дампам. Папа так как бы искусственно поднимается цена вверх, дам вниз. Нет закона об инсайдах. Вообще какой-то бардак творится, мне кажется. Ром, ну смотри, что касается пампов памп и дампов, то по сути CFTC на днях у нас великовой бумажки. Очень интересно, я сказал. Скажем так, я, среди своих коллег, обозвал ее в Морозов Морозов.Эк. Почему? Потому что, если вы знаете компании, которые занимаются pumping and вы можете настучать ну, на них в CFTC, и за это CFTC заплатят вам занесенное разнаграждение в размере на 10 до 30%. Поэтому это начало регулирования именно самих торгов, я бы сказал. Немножко отходя в сторону от твоего вопроса, я думаю, чтобы на первой части ответил. я бы хотел бы немножко так и резюмировать то, что сказали коллеги, не будучи юристом, а именно с финансовой точки зрения, и перевести вопрос регулирования больше в областном плане. Потому что это все-таки вопрос, который больше относится к финансам. А, мне очень понравилась резерта Максима по поводу того, что на самом деле а, в России на сегодняшний день у нас а, операции с криптовалютами не регулируются, но по сути из-за отсутствия этого регулирования мы попадаем а, зону запрет. Тогда как во всем мире, у нас, в вашем развитом мире, у нас серая зона трактуется немножко по-другому, она трактуется то, что если это не регулируется, значит это можно. Просто вы ведите правильный диалог, общайтесь с регулятором, получайте необходимые письма и держите в курсе, что вы делаете. В России же на сегодняшний день получается такая ситуация, то что когда вы, точнее не только когда вы даже хотите, подумываете что-то сделать, вы сразу ловите на мысли, а как бы чего не вышло. Потому что Максим затронул очень важный аспект по поводу того, что есть ребята, которые следят и которые придут и будут задавать вопросы. Отсюда мы сталкиваемся с другим вопросом. Как финансист, опять же, я люблю наблюдать именно фан куда идут деньги. И мы видим, что очень много талантливых ребят, талантливых команд, компаний и так далее, обладая здесь локальной экспертизой, регистрируют все свои компании за пределами России. И это глобальный тренд, когда деньги в рамках а, интересных ICO-проектов уходят из развивающихся экономик в развитые. Это прямо глобальная тенденция. По-хорошему, ну давайте вот так представим, да, самое самая крупнейшая ICO у нас. Это Banco, IOS, Filecoin, все зарегистрированы в развитых странах в ведущих инвестициях. На примере России, что у нас зарегистрировано на сегодняшний день? Ничего. Лавка-Лавка, Калеонова, Сент-Коэм, Некпассиш, регулятор, да. Да, да, да. То есть, ну, как бы это абсолютно разные весовые категории. И в данном случае, как вот обращение к нашему российскому регулятору, то что, на мой взгляд, нужно дать некое послабление, чтобы сначала сформировалось, сформировался какой-то опыт, и потом как настройку к этому опыту уже вводить регулирование. Потому что что получается сегодня при написании всех федеральных законов о криптовалютах и так далее. То, что это получается, ну, не, не хочется никого обидеть, но де-факто теоретиков, которые экспериментируют международный опыт из открытых источников, которые на момент даже собирания информации уже является устаревшим, потому что эта сфера меняется настолько динамично. И по сути, когда это во что-то более-менее воплощается, то мы получаем уже да, вот этот документ. Отлично. Кстати, вот Тимур тут задел два вопроса интересных. Он, по поводу топ ICO. Ребят, сегодня у нас выступят ребята из Израиля, приехали. Топ-4 ICO в мире, Serium Labs. Ребята сделали первый крипто-смартфон. А, они вам покажут. 158 миллионов вы увидели чуть позже. Я думаю, что может быть мы даже один смартфон разыграем. Есть такая интересная схема. А, ну, так получилось, что когда-то мы ввели мастер-классы в Москве по основам блокчейна, Сейчас, ну, мне, наверное, повезло, но несколько мастер-классов мы провели на Нью-Йорке, на Уол-стрит для людей. Все бесплатно в США. И вот интересный, один мне экономист пишет схему. Это не для применения, но просто чтобы вы знали, как сейчас организуются памп и танк? Берешь, набираешь, скажем, 32 человека в памп-группу с сигналами, с оплатой, если выстрелил. И 16 даешь один прогноз а 16 другой. То есть разделяешь две группы. И так до того, как останется один человек, у которого выстрелило вообще все. В данном случае 32 человека, изначально это пятой степени. И 5 выстреливших исходов, это чистая математика. Может на повторе потом посмотреть. Ну, если не понимать. После этого у одного из этих, по теории вероятности, высока вероятность, что выстрелит все возможные варианты исходы, и тогда он получит кучу денег и будет вас продвигать. Ну, эта тема прекрасная, она не новая и часто используется с буквекерскими конторами. То есть, совокупно сейчас и много есть разных вариантов, как на финансовых рынках устраивают чудеса, например, никто не регулирует. Вот есть такие моменты, как деривативы второго и третьего порядка. Мы создаем капитализацию на капитализацию, создаем ETF-пакет на группу капитализации пустой пустых компаний. И вот у вас уже миллионы долларов. Ужас! Максим, как бороться будем с такими махинаторами? В первую очередь нужно понимать, что кроме регулятора есть еще рынок. И рынок имеет огромную силу саморегуляции. И про чертизовский? Нет, про вот всех нас, кто сидит в зале. Даже уже сейчас среди тех, кто сидит в зале, есть те, кто занимается розыском схемных всяких бизнесов. И, по сути, происходит такая вычиска рынка. Даже без участия регулятора это происходит уже. И поэтому многие эксперты полагают, что нужно дать правовую определенность и спокойно бизнесу дать возможность саморегулироваться. Это произойдет достаточно быстро. Я полагаю, что в течение полугода уже будет такая вычиска рынка. произойдет. А в противном случае, если зарегулировать, то будет как... В случае с известной социальной сетью, которая недавно прошла согласование, уведомления по форме ДС с СЕКом, и можно так сказать, что ни одна бабушка в Российской Федерации не пострадала от их СИО. Ну и тоже на, на, налоговые органы и Российская Федерация ни копейки не получат в бюджет от проведения этого. И, и что самое страшное, что мозги в данном случае утекают за пределы Российской Федерации. Мозги, которые могли бы работать здесь, для экономики Российской Федерации. А почему? Ну потому что пока существует неопределенности, капитал всегда ищет и будет всегда находить там, где спокойнее для денежных средств. Да, но у меня тогда вопрос Надежды, как представитель. Вернемся сейчас к каждому из вас, коллеги. Надежда, но вот я насколько знаю, у вас сейчас разрабатывается идея рейтингового агентства, которое будет действительно проверять, анализировать разные подобные ИСКА-проекты и схемы и все остальное. Как, кстати, процесс идет? На самом деле, агентство создано, создан уже полгода назад, у нас сейчас стоит агентство больших крупных, все мы встанем с единым влиянием для того, чтобы сами методика по подлинных подлинной АКСИО могла работать с Вологодской ЦБ. В проблема? Дело в том, что сейчас, на самом деле, Банк России изначально не готов проделать АКСИО в чистом виде, не готов создавать песочницу, где АКСИО проработало. Я считаю, что за нас, за счет рынка, за счет системы самоубуляции, мы в АКСИО поддерживаем за счет того, что можно 173 закон вести новое мы можем в 176.63 закон ввести новое предъявление СССР в отрасли, введя данную методику, мы можем, по сути, заниматься ICO в России. И поэтому я предлагаю вам всем, я передам методику, есть, поддержать инициативу Американского университета и Альянс Центрального агентств по введению и предприявляющихся показания Центрального Банка России для создания нормативной базы и признания ICO у нас. Да, видите, как страшно. Сегодня с утра мне скинули очень серьезный скриншот одного из проектов, и я, кстати, вот нашу группу скинул. Начинаем доследственная проверка над двумя известными проектами в России на предмет отмывания денег. Еще раз начинаешь задумываться, а стоит ли вообще в России что-то делать, если наши господа не хотят бизнес и IT команды продвигать. Окей. И как? как вообще дела с, в Нью-Йорке с полицией и со всеми остальными? Не преследуют стартаперов, не мешают им? Может, обезьянку просят? В токены? Нет? Нет, мне кажется, у нас все в порядке. В Нью-Йорке у нас дополнительное ограничение, у нас есть бит-лайсенс в Нью-Йорке. Поэтому, к сожалению, биржам работать в Нью-Йорке невозможно. И ICO-проектам, которые продаются в Нью-Йорке инвесторам, надо учитывать этот момент. Но на самом деле... Не стоит абсолютно бояться сайта и Нью-Йорка, все не так страшно, как Я поверю больше милиционера, когда я вижу его на другой стороне дороги. В США, когда идешь и видишь мать полицейского, он тебе поможет, там. а тут не знаю, что тебе скажет. Либо там, и так далее. Кстати, вы удивитесь, у них абсолютно открытая линия коммуникации. Вы можете нашему чипу SCC позвонить, написать имейл, и я вас уверяю, в течение двух он вам может предоставить. Поэтому они довольно дружелюбно относятся к стартапам, проектам. Просто они просят продавать а, свои токены на территории США в соответствии с их правилами. И они не такие уж и жесткие, как так-то знакомые. Супер. Да, Надя хотела парировать. Да. Только чуть поближе, да, по крайней мере. На самом деле, мы абсолютно понимаем о том, что для нас эта валюта — это возможный обход тех антиосийских санкций, которые есть. Да, по существу сказать, сейчас у нас, когда Баланский слушатель был очень интересным высказыванием русского который нашел, по сути, кандидат в президенты, сказал следующее. Нам нужна криптовалюта. Каждый по поймал сказал вам. Жириновский. Вы слышали, да, будет скоро выпущен Филипп Киркоров Коэн? Киркоэн, это шутка. Да, Маш, как в Европе дела? В Европе отлично. Вот я как раз по поводу US, EU, Россия, CIS, хотела сказать, есть такое вот, ну, для тех, кто, может быть, не очень хорошо разбирается. Есть такое досужее заблуждение, вот есть только security и utility. И людей нет четкого, понимания. Тоже, да, хотела бы сказать. нет четкого понимания, что такое security или utility, как их разграничить, почему. Все какое-то такое, вот, как будто везде это все одинаково. На самом деле нет. Опять же, если почитать, в напечатали в прошлом году в конце Гайдмайнс, э, что подлежит регулированию. Грубо говоря, вот эти вот специальные организации, сервисы, которые занимаются аналогом, фильмы и так далее, по ценным бумагам комиссии, что подлежит регулированию другой комиссии и так далее. То есть security token, грубо говоря, это то, что по конкретному праву конкретной страны подлежит регулированию этой комиссии и, например, то, что считается размещением ценных бумаг. Все не обязательно это везде одинаково. Опять же, та же фирма опубликовала, у нее три вида бумаг, ну три вида токенов. Классификация, она основана еще на давней вообще классификации, которую сделала швейцарская фирма МФЕ, основываясь на правилах Швейцарии по форме, например, договора, по тому, как должен оформляться переход прав на какие-то определенные объекты собственности и так далее. То есть это все нужно учитывать. Опять же, не может быть правового вакуума. Максим правильно сказал, вот еще раз прям право, эм, правовая неопределенность у нас, к сожалению, трактуется отрицательно. В той же Швейцарии и Сингапуре есть рекомендации регулятора, которые позволяют как-то ориентироваться, обращаться за запросом и применяя существующие нормы, не делать или или security токен специально, а применять существующие нормы к тому токену, которого вы выпускается. В Штатах то же самое сказали, для защиты инвесторов мы применяем законодательство от ценных бумаг. опять же uh, Commodities Trading. Недавнее было заявление CFTC да? Да. и, соответственно, ESEC вместе. Что такое торговля, грубо говоря, бешевыми товарами, что такое торговля Securities, как они к этому, как они к этому подходят. То же самое в России, есть определенные правила, если вы, например, делаете электронную производную ценной бумаги, но она наверное, так и должна регулироваться. Другой вопрос, что должны быть определенные, наверное, послабления для новых технологий. Это другая история. Это песочница должна создаваться, которая определенные налоговые льготы, которые должны поддерживать эту историю. Вот, например, Беларуси, которую еще пока не упоминали, или Казахстана того же. Они большие молодцы. Например, если сравнивать статистику, я тоже хотела упомянуть, прошлогодний конец года был, прошлого, на первом месте, с корнями, с какими инвестиции побеждают. США номер один. После этого идут проекты из России. Только деньги, как ты правильно сказал, они же не в Россию пришли в результате. А почему? Почему у всех вот такие вот сложности с микиками, дополнительными компаниями и так далее? Ну, ждем, да? А потом идут проект на одной планке – Швейцария и Гибралтар. Где Швейцария, и где Россия вообще, а где Гибралтар? Потому что они принимают новые законы и дают всем понять, что там спокойно. Ну вот, собственно, вот хотел добавить про секьюрити и опять же. Вот это понимание, что было. В принципе, все понятно. Я просто, знаете, что сейчас вспомню? Кто читал Федора Михайловича Достоевского? Поднимите руку. Вот ты говоришь, почему мы не можем отрегулировать все в нашей стране. Как говорил Достоевский, если через 200 лет вы меня разбудите, я вам скажу, что в России все, кто знают, кто знают. Хочется это изменить, хочется изменить вот этот тренд. Вы знаете, я поездил по миру, я смотрю, что а, люди вот, с таким российским мышлением, ну, они очень умные. Настолько много умных россиян, что ну, приятно смотреть на это. И мне кажется, в нашей стране мы могли бы сделать не меньше. Отлично. Ну, Тимур, мне кажется, тебе сказать что-то добавить. Да, но на самом деле я хотел бы немножко продолжить речь именно конкретными какими-то кейсами. А, кейсами в рационах, где это не регулируется, но в то же время не запрещено, потому что нужно отчетливо понимать, что именно такое регулирование в развитых странах на сегодняшний день этим институтом позволяет зарабатывать очень хорошие комиссионные деньги. Безусловно, самый классический пример на сегодняшний день – это Швейцария. В Швейцарии с точки зрения финансовых институтов. Бантовель предлагает сегодня ноты для своих клиентов на ведущие криптовалюты. Свиск предлагает клиентам торговать внутри банка тоже своим фактически деривативом расчетным на ведущие криптовалюты. UBS сегодня громко не афиширует, но предлагает основателям ICO-проектов выходить в кэш при условии, что это прозрачный, понятный проект и раскрываются все детали, делаются дилежинс, безусловно, вам придется заплатить какую-то копеечку за всю юридическую работу. Но де-факто сегодня Швейцария в отсутствие жесткого регулирования позволяет проводить абсолютно легально, прозрачно, понятно операции с криптовалютами. Другой кейс, который буквально там в начале этой недели опубликовали, это запуск Coinbase Commerce площадки. До этого у нас была довольно интересная платформа, которая называлась BitPay. То есть, на мой взгляд, это просто такой колоссальный прорыв, который позволяет соединить два мира – фиатный мир и криптомир. Можно я, я тебе добавлю это. в момент? Вот я сказал про BitPay, крутой сервис, вы знаете, что он позволяет? Вот у вас есть, например, любой магазин, вы хотите принимать криптовалюту. Крипты сейчас очень много на руках у людей, Ну, не только в России. Можно привязать платежи все по курсу биржи, чтобы вас переводились покупки всех ваших товаров биткоинов, других криптовалютах, они будут трансформированы, переводиться по курсу в рубли и вам оплачиваться. Расширение для бизнеса, по крайней мере, если у вас бизнес есть колоссальный. Извините, Здесь, да, тот, про BitPay, просто реальный кейс, с которым мы столкнулись недавно время. Нам нужно было оплатить услуги одного из старейших британских изданий. Понятное дело, что с они никогда не имели дела. Мы им обращаемся и говорим, а мы можем вам оплатить через BitPay ваши услуги. Подождите одну секундочку. Сейчас мы проверим с бухгалтерией и через час вам вернемся. Через час они возвращаются, говорят, бухгалтерия смотрит окей на это. Дайте нам еще один час, мы сейчас обсудим со своими IT-подразделениями. Через час они возвращаются и говорит, IT тоже окей, без проблем. И таким образом, то есть мы просто со своего криптокошелька отправляем биткоины, они конвертируются в фунты по биржевому курсу и их бухгалтерия получает фунты по плату. Ты же понимаешь, ли? что ты в тень уходишь? Безусловно, я это понимаю. Но да. сейчас есть российский бизнес, скажут, все, принимаем битки, завтра не налоговая инспекции. Сейчас правоохранительный орган нас насмотрят, так битки, пишут письмо им. Нет, да, нет, это действительно. У вас получается никаких расколов, ни подходов. Машину помыть, гаишнику, все что угодно. Да, есть но здесь я добавлю такой прыжок тогда у нас а, там, от BitPay, от Coinbase а, Commerce а, в еврозону, потому что ЕЦБ, например, у нас всех феймин-трансмиттеров на сегодняшний день обязует рапортить свои операции номиналом выше 1000 евро. Да, Да, поэтому здесь пока с BitPay и с прочими процессингами, агентами, это действительно получается серая зона, пока не наказуемая, прекрасная зона. Да. Поэтому я считаю, что регулирование должно выстраиваться на базе именно таких кейсов. Но их нельзя душить на зачаточной стадии. Да, вы правильно сказали. Кстати, вот хотел спросить, кто здесь из 90-х. знаете, тот интересный момент был. В 90-х годах часто доллары покупали в булочной. Ну, везде, там, возле кинотеатров стояли. Пришли же к регулированию. Но также с квитками надо. Надо уходить от этого, когда люди носят сумки по москвосити друг другу. Одному по голове дадут, забрали сумку. Битки, не битки. Кстати, вот, Кать, я видел то, что ваш коллега Александр Викторов продавал свой Porsche за биткоины. Вы какие-то услуги за биткоины делаете? Или это провокационный вопрос и его поменять лучше? Это такой тонкий вопрос. Хорошо. Но Александр не продал машину за биткоины. Ну, в Фейсбуке был этот пост. Он пытался, но не продал. Блин. На тот момент действительно. Хорошо. Вообще, в целом, вот вы сейчас рассматриваете возможность не знаю, там, юридического обоснования принятия биткоинов и других криптовалют э, для оплаты услуг бизнеса? Наша внутренняя позиция, что э, все-таки криптовалюта, она не запрещена законом, и, в принципе, если лицо, которое э, оказывает услугу или там, осуществляет какую-то работу, расценивает криптовалюту как что-то, как нормальный которое который можно принять, то мы внутри, опять я говорю, рассматриваем, что это нормально. Но опять же мы делаем уговорку на то, что есть позиция регуляторов и есть позиция крупных органов. Хорошо, у меня на второй вопрос тебе. Легальны ли сейчас обменники криптовалют, которые сейчас напичканы пол Москвы? Они вообще в правовом поле находятся? Вот ты как юрист. Может, закроем на час? Они в серой зоне. Окей. Okay. То есть, если вам тут кто-то будет продавать продажу покупку, ребят, вы в серой зоне. Будьте осторожны. Окей. А, okay. Маш, ну давай тогда, наверное, вернемся к тебе. Мне просто хотелось бы услышать про Гибралтар. Правильно ли я понимаю, что сейчас Гибралтар является, ну, такой, как бы, территорией, которая позволяет, ну, как бы полулегально все легализовывать? Если говорить с практической точки зрения, наверное, есть всегда две стороны – теоретическая и практическая. С теоретической точки зрения многое можно и так далее. Но с практической точки зрения нужно понимать, что это все равно время, они безумно перегружены. Открытие банковского счета, например, ну как одна из главных проблем на сегодняшний день, занимает месяца полтора при всех, как говорится, и связи, и несвязи, как угодно. Но это возможно. То есть они открыты, но перегружены. Плюс ко всему, там все равно действуют все правила, которые действуют на территории ЕС. Если, например, это вот то, что называется security token, а именно, если применяется директива prospectus directive, там, да, или директива которые регулирует управление деньгами третьих лиц, то есть когда нужно создать фонд какой-нибудь и так далее, с таким простым языком выражаться, Они не смогут никуда от этого деться. Поэтому они придумали свой механизм в отношении управления ценностями, включая крипту, третьих лиц. С одной стороны, может быть, крипта-крипта будет проще, например, в Англии даже делать. Как, например, действует некий блокекс, FCA не регулирует э, криптовалютные операции, они действуют на основании закона, уверены FCA и так далее. А на Гибралтаре, если мы управляем криптой третьих лиц, мы должны получить лицензию. А с другой стороны, это вот, как говорится, кто как хочет работать. Если у нас серьезные средства, мы хотим работать с институционалами, мы можем получить в течение полугода эту лицензию, на Distributed Ledger Technology License. Да, вот технологию, на Рисентин на, на работал с блокчейном, по сути дела. Вон Да, спасибо. Все можно, многие вещи можно. Но, опять же, это не специальный какой-то фантом среди Pacific Ocean, который вот придумал себе отдельное совершенно законодательство. Очень важно международное сотрудничество в области вообще блокчейна и регулирование блокчейна, которое пока еще Опять же, хромает, все равно применяются директивы в ЕС и так далее, и так далее, конвенции многие. Опять же, ни одна страна не может у себя на территории принять некие законы, которые никак не сочетаются с международным правом. Вот это тоже важный момент, мне кажется. Но, ну, кстати, вот на эту тему хотел перейти тогда к Надежде. Надежде, я знаю то, что вы, как э, сотрудник очень высокого уровня в Механическом университете, вы проводите образовательные или планируете образовательные курсы по блокчейну. Юридические вопросы будете там как-то затрагивать? Как-то он коллеги, год назад я сделал для вас очень многое. В Верховном университете, в сферническая группа в стране, я заявила о том, что буду обучать в этой валюте. Тогда это слово было достаточно постыдное и даже звучало. И сейчас благодаря тому, что обучаем в высшем образовании уже дополнительному образованию, это слово зазвучало и дальше пошло. Я считаю, что то, что это замечательно, но мы не находимся в своей зоне. Мы находимся в зоне правого нигевизма, отсутствия закона всего лишь. И за счет нашего импульса, за счет того, что мы объединимся и скажем, что да, мы, если мы хотим рынок развивать, этот сон это будет развиваться, это рынок у нас появится. Пока у нас регланшевал говорит о том, что мы объединяем этих всех о том, что мы создаем единознательную базу, то, что мы называем их Давайте поддержим вас все вместе. Давайте вот закон, который мы сейчас в Госдуме, мы в целом в Росдуме стоит регуляции, мы его поддержим вместе с вами. Давайте выйдемся вместе с теми. По поводу обучения. У нас есть серия обучения, начиная с блокчейн-программирования. И самое важное для нас сейчас, для этой зоны, мы занимаемся обучением юристов. У нас есть блокчейн для юристов. У нас учатся огромное количество людей. Учатся депутаты сенаторы, учатся Верховные судьи, учатся депутаты Государственной Думы. Потому что для них это прецедент. Потому что они будут защищать нас с вами. Я очень прошу обращаюсь да, к вам. Повторюсь, у нас нет связи с У нас есть просто некое поле угодовое отсутствие правового регулирования подрасли. Но у нас есть два важных документа. Это программ экономика и поручение президента. И только от нас с вами зависит, как мы дальше пойдем. Отучаем двух Госдумы, как член комиссии Градмеса, я подготовлю вам, если у вас есть предложение, по нормативной группе, отрасли, приходите ко мне, внести свое предложение всю эту чтуку, и все вместе мы изменим это. Друзья, у нас подходит потихоньку тайминг, хотелось бы по 30 секунд каждому из вас дать. Начнем, наверное, с Максима. Максим сегодня просто как оракул. Тебе сегодня все цитируют. Самый цитируемый человек, Максим. Что ты хотел бы сказать 30 секунд напоследок? Буквально коротко. Отрасль очень новая. Регулирование, ну, по факту, если откровенно говорить, то его нет нигде. Ни в США нет регулирования, ни в Швейцарии нет регулирования, ни в Сингапуре. Есть только определенные начальные разработки. Ну и в том числе нету в России. Про Беларусь, про которую мы не поговорили, там очень хорошие инициативы на уровне декретов. Но это еще пока не законно. Поэтому, исходя из этого, не нужно сильно, может быть, даже переживать на этот счет. Конечно, нужно идти вперед. И что самое важное, для меня самое важное – я вижу глаза молодых, которые горят, сердца которых горят, которые видят и чувствуют, что их мечты, их идеи могут быть реализованы с помощью этой новой технологии. Я полагаю, в этом отношении у России и у наших мозгов есть огромное будущее. Спасибо. Когда ты сказал про идеи, я сразу вспомнил про Ламборгинии планов Надежда. Что ты можешь напо напоследок сказать? Это цензура. Нет. <смех> Уважаемые коллеги, год назад я, да, по сути, в частности, в маленьком количестве возможных, но вывел Сейчас мы за счет образовательной программы создаем новых потенциал. По сути, новых людей, видов новых изменений. Мы сделаем только обучение, мы делаем большие глобальные проекты вместе с вами, мы делаем большие блокчейн платформы. Год назад я защищала вас. Я прошу вас изменить все вместе. Вместе с новым технологом мы можем изменить многое, можем сделать все. Я приглашаю вас к объединению, либо в качестве наших преподавателей. У нас будут занятия крупнейшей главы компании. У нас идут все время стебли занятий у нас. Я считаю, только за счет общего объединения мы сможем изменить мир, мы сделали возможное. Я жду вас. Надо больше добавить. голосуйте за надежду в рамках выборов. Окей, Екатерина, скажи, пожалуйста, твое мнение нету, На самом деле, не нужно бояться того, что в законодательстве той или иной страны нету определения криптовалюты, токена, SEO, блокчейна и так далее. Это не препятствие для того, чтобы придумывать новые технологии, чтобы не и какую-то нотку творчества вносить в свою работу. Наоборот, это как раз простор для того, чтобы мы, юристы, прилагали все усилия, чтобы найти какие-то красивые правовые решения для того, чтобы облечь ваши крутые бизнес-идеи в красивое правовое поле. Спасибо большое. Ну, мне кажется, все честное по делу. Тимур, давай теперь ты, как неожиданно, да? Да, да, да, абсолютно неожиданно, но тем не менее, юзимировать я с чем хотел, потому что, в принципе, с чем мы столкнулись в реализации нашего проекта, то, что общаясь с регуляторами в силу того, что мы общаемся в Великобритании с ФСА непосредственно, они вам сказали, ребята, до тех пор, пока вы не работаете с ФИАТОМ, к нам даже не заходите, как только вы начинаете заходить туда, мы будем рады видеть и общаться с вами, поэтому я, я считаю первый момент, да, то что действительно до тех пор, пока вы находитесь в крипто-спейсе, скажем так, делайте, экспериментируйте, пробуйте что-то новое. Дальше о чем, в принципе, с конца прошлого года уже идут не, не прекращающиеся разговоры, то что криптоиндустрия начинает потихоньку и институционализироваться, и мы видим, как ведущие практики, ну, допустим, раз говорю, там затронули тему ICO по выпуску ценных бумаг то фактически любое ICO сейчас у нас начинает обрастать признаками классического выпуска ценных бумаг. Но в данном случае нам нужно соблюдать очень здоровый баланс по, цено... по ценовому параметру. А действительно ли получится то, что переход на ICO, в отличие от э, обычного рейтинга, через выпуска акций, облигаций и других ценных бумаг, будет быстрее, дешевле, чтобы, не... чтобы в не был фактически некой навязанной функции, которая экономически просто не оправдана. Поэтому, чтобы рационализм в данном случае восторжествовал. Спасибо тебе большое. А, Девочки, ну давайте с Марией начнем и Грибов финализирует. Мне кажется, что действительно вот а, вижу, Мне кажется, спасение утопающих делал рук самих утопающих, прежде всего. И очень важна инициатива именно с нашей юридической, экономической маркетологу страны в отношении создания правовой среды, и нормальной бизнес-среды. Я стараюсь заниматься менторингом много. Опять же, вот образовательные программы, которые сейчас развиваются, это все очень важно для того, чтобы формировалось нормальное вот это вот бизнес-сообщество, чтобы были не волчьи, а нормальные правила игры. Наверное, это вот основное. И плюс ко всему, конечно, важно обращаться к мировому опы опыту. Ну, Все-таки мы пока еще не самая развитая страна в этом смысле. Есть куда и на что посмотреть. Но у нас очень много тоже, наверное, накоплено и знаний, и очень серьезные проекты есть. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы они здесь имели возможность развиваться. Но это опять же дело нашего круга тоже. Не так Спасибо кажется. Спасибо большое. И Рита, ты на резину тогда. Да, я добавлю просто пару слов по поводу статуса. Мария немножко затронула этот момент до этого. На самом деле нет четкого разграничения между юридическими и територическими. Даже с этого у вас может быть територия токенов, но у него есть свойство ценных бумаг. Поэтому мы вас просим продавать столько токенов в Америке и с нашими правилами, ценными бумагами. Это абсолютно не значит, что и это такой момент недопонимания очень часто у клиентов. Если вы продаете в Америке столько токенов, то здесь регуляторы. Это, сети, это не значит, что у вас плотный секьюрити. Просто есть свойства ценных бумаг, и чтобы снизить свои риски, вы делаете это по правилам. Поэтому мои как бы, слова напоследок — это э, не бойтесь сэка, приходите в Америку правильно, структурируйте свои должности, чтобы будет вам счастье. Телеграмму 850 миллионов, если я ее поднял, и пользуется исключением регистрации сэка или ничего. Ну, Ладно, отлично, не бойтесь ничего. Друзья, да, я хотел бы поблагодарить всех наших участников панели дискуссии.